Mm-hmm. Жанни, старина Рано ты меня покинул Не успели мы с тобой сходить На твой последний концерт Хоть и музыка у тебя говно Но гитару ты я все-таки сделал Какое ты просил Я не дам тебе так рано уйти из этого мира, Джонни. Держись, старина. Дыши, старина. Давай, давай, не покидай меня. Дыши, Джонни. Он живой. Он живой! Я сделаю из тебя настоящего руки, Джонни. Земля нуждается в таком защите, как ты. И плевать, что ты валяешься здесь с прошлого лета и воняешь. Но... Эта рука тебе больше не понадобится. В 21-м Меке живем. Сам понимаешь, технологии не стоят на месте. Я тебе сделаю кое-что покруче. Это тебе тоже не понадобится. Клазик мы твой тоже подкорректируем. Восстань, мое творение, восстань! Я слышал, что ты повелеваешь снеговиками. Отлично! Слушай меня внимательно. Сейчас в России жуткая зима. Пойдешь и захватишь эту страну. После того поражения я прочувствовался жаждаю мести. Отомсти за меня. Если у тебя получится, то я тебя отблагодарю. агент слесарных дел Михаил Павлович, это вы? О, Катюха, здорово! Я тебе не Катюха какая-то. Президентка России Екатерина Третья. Ну что там у тебя опять случилось? Над нашим миром в очередной раз надвисла угроза. На этот раз это ожившие снеговики. Они терроризируют мирных граждан. Какие еще снеговики? Вы откуда их берете? Этого мне пока что не доложили. И вообще это секретная информация. В награду я готова тебе и твоему напарнику Азамату выделить миллион долларов. Хорошо рублей. Хоть в биткоинах, хоть в марках, хоть в турецких туриках или как их там. Мне не важно. Главное, чтобы вы их уничтожили. Мне не интересуют твои грязные деньги. Мне нужен ключ номер четыре советского образца. И мне послать, где ты его найдешь. Я уже не справляюсь с третьим номером. Эти монстры один хуже другого. Хорошо, мы все выполним. Выполним все ваши условия. Только спасите, пожалуйста, нас от этой напасти. Пожалуйста. Я Михаил Павлович, это моя работа. Азартан, б***ь, где тебя носит? Эй, митаманый друг, эй! <свистит> У нас ж ну, государственной важности! Эй, слушай, чё опять идём дворить в воздух на этаже батарей? ещё же Эрмитаж. Зин-зин, зин-зин, зин-зин, зин-зин, зин-зин, зин-зин, зин-зин, зин-зин, Дзинь-дзинь, дзинь-дзинь, дзинь-дзинь, дзинь-дзинь, дзинь зин дзинь-дзинь, дзинь-дзинь... Алло, Макс Фадеев слушает! Что?! Опять мир спасать?! Не-не-не-не-не, ни не, не, не, не, не за что! Я один раз вас уже спас, так что мне одного раза хватило. Я сейчас живу кайфово. Еще раз рисковать жизнью ради кайфовой жизни? Ну уж нет, от двойной дозы я и помру. Предлагаете мне много красивых девочек? Ну, ради девочек? Может быть, и можно? Ну ладно, ладно. Пойду. Зина! Приготовь мне пожрать! Я пойду спасать мир! как же достало меня это Екатерина Третья? сидит там в своем Кремле кофе пьёт и стервится. Послов принимает Джинг с карманами. А чуть что она мне звонит? А я живу в комнате в душке на окраине. У нее там что? Вообще никого нет? Ты хоть душке живешь, да? Я тут в боль... Блин, как какой картошка, жареная. <клышко> да я знаю, Азамат. Ничего, ставь чайник. Будем думать, как убивать снеговиков. Азамат чай не пил. Нет, не пил. Прошло полтора часа. Итак, Эдамат, что мы знаем о снеговиках? Где мой справочник секретных монстров, которые мне прислали из комитета говна и пара, пока их не расформировали? Э, ты хода жопа, материнал, в мусорку выкинул его, да? знает, что там есть, не, на, посмотри. А, да, а точно. Только говном руки не заварай. Так, дерьмо-демон, оживший чебупели, Слышь, тут даже про твоего брата целовато брата есть. А вот снеговики. Глубокий анализ славянских верований предполагает, что снеговики это сотворенная человеком из снега небесная нимфа, которая упала на землю после боя между богами грома и туч. Что за кого? Это точно не про наших. Так, опять придется импровизировать. Mm -hmm. Так для выполнения этого задания нам понадобится открыть все дренажные краны теплосетей. Но тогда за перерасход теплоносителя мы получим и в плохом смысле этого слова. И что нам тогда делать, а? Как обычно, будем всех газовыми ключами. Но их слишком. Возможно, мы не сможем справиться. Эй, позвоним бригаду Адмэн слушать, да? А щас в Висну да? Не, им потом покупать коньяк. А мне за это не доплачивают. Как обычно, блин, будем надеяться на самих себя. Как говорится, 80% всех дел делаются сами собой. Так, Азамат, ты понимаешь, что мы можем не вернуться после этого дела? И я, магистр тайных и дел, сэр Михаил Павлович Терентьев, Вручаю тебе твой собственный газовый ключ. О, запись, буду беречь его. Ты что б***ь, б***ь? Это газовый ключ! Все, замат, мы должны идти на битву со злом. Пусть нас запомнят вечно пьяными. Эй, ты что, блин? Первый день на работе? Кофе попьем, пойдем. Прошло еще где-то часа два. Сука, я же бензин у шапки покупал! Он сливает с бобиков. Шапка пи***! Пойду пешком! помочь это не подойдет я сейчас Джонни держись Погнали, парни! Сейчас мы спасем этот мир, да? да? Мачи, мачи того слева! Что ты орешь-то? Прикрой, прикрой, прикрой меня! Давай. Смотри, куда стреляю. Да пошел ты, что ты творишь, что твою мать, ты... скотина, а? Алло! Евгений Юрьевич! Прошу понизить зарплату в этом месяце долбому Егору! Вы видели, что он сделал? А? Да, я, я все прекрасно понимаю, но, блин, мы все-таки здесь мир спасаем как-никак! Здрасте, мне пожалуйста бутылку самой крепкой водки, которая у вас только есть. Да, да, бабах. бабах. AE SMATING Nsy. NE SE о я смотрю тут у нас новый главный злодей появился Оно провали бы отсюда пока я и тебя не завалил Не ребята спасибо меня дома зина ждет Тебя ничего не вышло. И я властью, которую мне подарил главенствующий, я обращаю тебя в ад седьмого круга. Здравствуй, Как у тебя дела? Обнаружена ленивая форма жопы. Приоритетная цель из пипелики. Ну, Джонни, не надо. Все же хорошо, Джонни. Джонни, пожалуйста, не делай ничего плохого, пожалуйста, Джонни, Джонни!